15 мая в Далгопилской региональной больнице проходила модернизация аппарата магнитного резонанса, которая теперь успешно завершена и пациенту уже проходит обследование. Данный томограф имеет огромное значение при диагностике обширного спектра заболеваний, и его наличие особо важно в рамках Латгальского региона. После обновления этот МРТ повысил характеристики функциональности и выявления патологий. Действующий магнитно-резонансный томограф используется в ДРБ с 2013 года и ранее периодически имел поломки разной сложности, связанные с интенсивным использованием аппарата. Простой такой Техники негативно сказываются на очереди на обследование, ведь в среднем поток пациентов на МРТ составляет один человек в час. Поэтому Даугубилская дума совместно с другими акционерами медицинского учреждения приняла решение о финансировании этого проекта за свои средства. Руководство больницы отмечает, что это лишь первый шаг в укреплении потенциала диагностики ДРБ, так как уже сейчас завершается закупка на приобретение второго магнитного томографа, софинансируемого фондами ЕС. Вероятнее всего, второй аппарат будет запущен в строй в августе-сентябре этого года. Таким образом, больницу удастся существенно разгрузить поток тех, кто нуждается в детальном обследовании организма. Причем новое МРТ будет располагать еще большим набором функций для глубокой диагностики, включая кардиологическое обследование, которое в данный момент доступно лишь в Риге. Похожий проект реализуется для компьютерной томографии. Все актуальные преобразования должны позитивно сказаться на диагностике многих заболеваний, позволяя медикам своевременно принимать правильную тактику лечения. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугопилской городской думы.